Краснодарское водохранилище пересохло. Я слышал про это, но таких о таких масштабах даже не догадывался. 1 сентября ездил на Новочеркас. район Аула раз по трассе баку пересекал реку Ея. Тоже высохла. Обратно возвращался через Егорлык. Река Средний Егорлык тоже высохла. Вот по трассе, вот что идет на Сальск. Возвращался назад не по платной, а по другой дороге. До заезжал и по той трассе возвращался. Средний ягорлык тоже высох. Короче, реки уже пересыхают. К вашему вниманию, Кубанское водохранилище. Блин, пипец Оно вообще пустое, почти сухое елки палки Когда вот здесь, где я стою Уже вода была А идти теперь До воды Не меньше 200 метров А то и 300, скорее всего Так что, я не знаю Воды вообще нету здесь Удачного дня вам Офигеть Это Краснодарское водохранилище Ходим по дну Обалдеть. Люди выехали, вы, выехали на экскурсию посмотреть. Даже. Одни ракушки. В сторону Корсунская вообще нету воды. В сторону шлюза водыев, там еще что-то есть. Какая-то вода. Одни чайки, ракушки. Больше ничего нету. водохранилище подходит к закату. Вот это вот трещина, это дно Убанского водохранилища. А одни только чайки и ракушки. Вот а так вот от берега. Люди он ходят, ракушки собирают, на экскурсию вышли. На